смотрим на шильдик в холодильнике сколько написано грамм и делаем все по весам да смотрите манометр у меня всего лишь с двумя выходами ну вход выход два шланга поэтому один у меня был подцеплен к мотору один к компрессору теперь так как у меня в шланге остался воздух вот в этом красном что я делаю открываю баллон открываю баллон и немного стравливаю все воздух выдавили так устанавливаем весы таким образом чтобы шланги у нас ничего не касались на шильдики я посмотрел 90 грамм в морозильную камеру обнуляем весы проверяем смотрим что показывает манометр а он показывает у нас чуть выше 0 это хорошее давление для 134 так все здесь можно выключить Всё. и теперь у нас и теперь у нас прогревается конденсатор смотрите такая фишка у кого два мотора у кого два мотора и вот такой конденсатор стоит обязательно обращайте внимание потому что бывает что вот фильтр выход здесь но вот этот фильтр может показаться что он от морозилки а он бывает стоит на холодильный мотор а этот от морозилки может фильтр стоять вот здесь. Да, поэтому смотрите, как расположена подача на конденсаторе. И куда уходит капиллярка. Вот если от этого фильтра капиллярка уходит у нас на этот мотор, на морозилку, то значит это точно наш фильтр. но в принципе, вам будет понятно. Потому что есть холодильники, Атланты, по-моему, для на каких попадается. У них, короче, вот здесь вот. Сделано как? Выходит трубка, пошла сюда и, короче, несколько оборотов делает. А которая от этой камеры наоборот уходит в эту, получается от морозилки правая, допустим, а от холодильника левая. Ну, наоборот, вернее. Да, в этом обращайте на это внимание. Итак, что у нас? Отлично, прогрелся почти весь конденсатор давление супер вот заправили по весу давление хорошее плюс конденсатор у нас сейчас весь прогреется и фильтр будет тепленький когда все эти три параметра работают одинаково правильно то есть вес что вы заправили прогрев конденсатора и давление на манометре да если все эти три параметра сходятся значит у вас все хорошо да, смотрите. А если мы заправим по весам и давление у нас будет уходить в минус на сто четвертом, это говорит то, что засор, либо где-то вы там, возможно, запаяли. Один момент: если не будет прогреваться конденсатор, только в начале, здесь две причины, опять же, либо это засор у вас, то будет неправильное давление и, в общем, здесь не прогреется. Вначале бывает прогревается, а потом остывает. Это говорит о том, что у вас забита капиллярка. И либо, допустим, бывает как еще, давление хорошее, а конденсатор не прогрелся путем. Это значит, что вы плохо свакумировали систему. Вот фильтр такой нормальный. Но сейчас на улице прохладно, он не будет сильно тепло. Но конденсатор прогрелся весь. Красота.